Всем привет! Вот у меня новая мысль пришла. Новый проект открыл. Верми ферму. То есть разведение червяков. Вот, собрал вот такой вот червячник. Запустил сюда червяков, купленных в рыболовном магазине. Здесь будет у меня верми чай. Здесь будет содержаться пока что все нормально, тихо, спокойно. Вот хочу попробовать без закупки больших затрат на покупку манточного поголовья. посмотрим, что из этого выйдет. такой вот приборчик у меня есть определение pH влажности, конечно, здесь не определишь Здесь можно плодородие определить и влажность. Что-то плодородие недостаточно показывает. Фу, влажность. PH. PH у меня семерочка. Не знаю. Субстрат, конечно, не очень подготовленный. Вот мои червячки. Вот они. Красавца. Ну, не пойму. То ли наш обычный. Червь, то ли калифорнийский. Что это такое? Потом будет ясно. Чего нам продает в магазинах рыболовных. Ну а червь нужен для создания, во-первых, биогумуса. Ну, а во-вторых, так как прудик у меня теперь есть, рыбу я туда подзапустил. Ну, по крайней мере, мне нужно будет ее чем-то кормить. Ну, может и куром еще перепадет. Вот, взял таких два ящика, дырк насверлил. И вот здесь вот насверлил дырки есть. И на крышке и в дно просверлил для сливы лишней жидкости. Ну, короче, посмотрим, что с этим проектом получится. Дай бог, что все было хорошо. Буду, буду надеяться. Ну, до скорой встречи. Может на следующей неделе, если что-то коконы начнут откладывать или что-то еще, посмотрим. что из этого выйдет прячутся не хотят наружу вылазить все спрятались Ну ладно посмотрим что из этого выйдет время есть если получится без покупки маточника значит так оно и быть. Будем разводить этих червей. Все, всем пока, до свидания.